Ребята, всем привет, мы с вами Супер Лего Мастер. Сегодня мы будем делать обзор, как собрать такую машинку. Всё? Я потом разниму продолжение свой вертолет. Да, ребята, у нас такая вот машинка. А, ну что ж, давайте его разберем. Разберем, читаем по порядку. Ребята, вот что нам понадобится. Ну что ж, поехали собирать. И это нам понадобится деталь. Вот такого деталь и мы ставим одно колесо вот сюда вот одну ось и вторую ось ставим сюда дальше берем сиденье где мы сидим? вот и ставим так вот у вас должно получиться вот так вот ну что ж собирать дальше